Всем доброго времени суток, с вами Катамхаля. Вышло обновление 0.11.0 Получается это у нас первое обновление в текущем 22-м году Ну, сразу пошел в Адмиралтейство и решил потратить сталь Прикупил себе новый акционный линкор британский 10 уровня ну, удручает единственный момент, наверное, это небольшой запас очков прочности, всего 70 тысяч составляет, ну, не знаю, насколько этот корабль будет хорошо держать удар, ну, обычные, да, правила два главных, чтобы быстро в порт не отправляться, это не подставлять борт и стараться не попадать под фокус. Но на этом корабле, кстати, этому способствует Очень хороший показатель маскировки Для линкора 10,6 Ну, то есть, да, больше таким выступать В роли поддержки То есть такая маскировка нам позволит в какие-то моменты Ну, не в какие-то, вообще <с> почти все время Если находиться на средней и дальней дистанции То без проблем отсвечиваться Дабы противник по нам ну, раз не видит, значит не стреляет Понятно, все логично Максимальная скорость хода 34,7, но это с флажком Без флажка базовый показатель, по-моему, 33 узла у нас Также из необычного Здесь присутствует два торпедных аппарата по 4 трубы С возможностью по трубного пуска Дальность хода торпед тоже для линкора весьма солидный показатель, 10 километров. Ну и вообще линкоров в игре с торпедами не так-то и много, но последнее время что-то их становится все больше и больше, да, учитывая, что еще вот эти недавно добавились у нас немецкие линкоры с торпедами, плюс там, да, и японцы есть всякие там, премиумные, акционные, не знаю, не помню, короче, так... Ну, из главных достоинств, помимо маскировки, здесь главный калибр. Это 508 миллиметров, и теперь этот корабль у нас занимает почетное второе место после секисима. У Секисима там 510, здесь чуть поменьше. 508, перезарядка, да, комфортная, такая, как будто у нас здесь 406, <laughs>, а да, там, ну, может, чуть побольше. 29 секунд всего составляет. Из расходников здесь... Целых 4, ну, считаем аварийку, да, 5 слотов у нас первая аварийка Второй слот, ремонтный дивизион, то есть мы можем восстанавливать большое количество прочности, да Почти полторы тысячи в секунду, 22 секунды работает этот расходник Ну, главное было, чтобы хилить, а чтобы было, чтобы хилить, надо, чтобы там не выбивали цитадельку То есть пожары можно терпеть вообще без проблем, мы все это отхилим также здесь присутствует форсаж, ну, такой скромненький, плюс 8%, ну, если где-то надо будет отступить, к примеру, убежать или фланг поменять, противник очень далеко, врубили форсаж, ну, и полетели. Гидроакустический поиск ближнего действия, но это чисто для защиты от торпед, да, в дымы кому-то соваться, ну, слишком... Небольшой радиус действия получается Также в заключительном пятом слоте на выбор Либо корректировщик огня, либо истребитель Ну, я решил катать с корректировщиком дальность стрельбы здесь оставляет желать лучшего, поэтому пришлось еще ставить систему управления огнем, модификация 2 в заключительный слот, с этим э, с этой модификацией дальность стрельбы получается 20,4 ну, больше мы ничего сделать не можем, да, если этот, ну, это по-любому вот это надо ставить, потому что без него там 17 с небольшим километров, ну, то есть вообще будет играть очень неудобно. Первый слот основное вооружение, модификация 1. Второй, четвертый слот модули на живучесть. В третий слот система наведения, модификации 1. Ну и в пятом слоте обязательно улучшаем свою маскировку за счет, ну, модуля, системы маскировки. Все понятно и логично. Капитан у меня здесь а, сидит с коня. На первой ступеньке специалист противоварийных и ремонтных работ. На второй ступеньке наводчик. Ну, кстати, на этом линкоре вот этот наводчик можно по поменять на что-нибудь другое, потому что здесь, ну. В принципе неплохой показатель скорости поворота башен То есть базовые 30 секунд Ну с этим вообще получается 24 Ну не знаю Поиграя так, да, смысл там сейчас тратить Скидывать, тратить эти очки Там элитные, неохота также на второй ступеньке мастер ПЛО и ПВО. На третьей ступеньке отчаянный и основы борьбы за живучесть. На четвертой ступеньке мастер противоаварийных и ремонтных работ. И мастер маскировки. Ну, в принципе, единственное, да, вот как я сказал, поменять здесь наводчик. Если чисто капитана вот сажать на этот корабль, да, просто у меня получается, этот капитан теперь будет на три корабля работать. И на фандер, и на коне. Надо еще, блин докачать это все, качаю, качаю <смех> 256 тысяч опыта только набрал с момента выхода этого обновления с изменениями капитана да, когда добавили очки навыков в общем, волнительный момент первый бой, я еще ни разу на этом корабле в бой не выходил сейчас попробуем ну не забываем, что это британский линкор не чураемся использовать фугасные снаряды но учитывая, что здесь у нас 508 мм, я буду играть все-таки на бронебойках. Может быть, да, не буду прям так загадывать, может быть, но буду стараться весь бой провести на бронебойных снарядах, ну если где-то придется. Можно, в принципе, и фугасы, конечно же, зарядить, да, такой калибр из картонных крейсеров тоже можно цитадельки вытаскивать, но ну, бронебойка все-таки урона гораздо выше, да, там почти 20 тысяч получается максимального, то есть 6 снарядов по, ну там 19 с чем-то, да, округлим до 20, то есть больше 100 тысяч за зал ну, теоретически, конечно, можно выбить, но такого не бывает. Почему? Бывает, да? <смех> Можно, к примеру, даже с одного снаряда противника забрать, да, когда происходит детонация боезапаса. О, да еще и попадаю к восьмеркам. Какой подарок. Глав... Главное, в торпедный суп от Семакадзе не угодите, и все, и все будет нормально. Так, бронебойки, бронебойки. Так, сколько здесь кнопок получается снизу, да, помимо тут, что расходников 5 штук еще, плюс торпедные аппараты. Теперь у нас еще и глубоководные эти и авиаудар бомбы. Можно блин, легко запутаться во время боя. Я же так смотрю, мне кажется, это такой очень длинный корабль линейный, чем, мне кажется, другие линкоры. Ну, разгоняется достаточно бодрик. Наверное, по ощущениям он больше будет играться как крейсер, нежели линкор. Но это, получается, у нас и есть линейный крейсер. О, как раз еще на руку здесь циклон с этой стороны, то есть маскировка будет вообще на уровне эсминца. Можно даже, да, если бы на фланге эсминцев не было... Незаметные торпедные атаки совершать. Но их и так можно совершать, если навстречу противника торпеды мы кидаем. То есть он сам на них наскакивает, да, у нас сколько показателей? Там 10, а, блин, не видно, там 10 и 6. То есть навстречу можем кинуть, даже с 11, с 12, с 14 километров. То есть противник сам нагонит недостающую дистанцию. А сколько заметность самолетов, интересно? Так, заметность самолетов 9,9 так, корректировщика поднимать не буду. Противник, мне кажется, сейчас и так подойдет на дистанцию выстрелить. Так, я по эсминцу не хочу стрелять. Тут и ост остров не позволен. Так, давай летят отсюда. Сколько дальность ПВО, кстати, составляет? и 5,8. Дальность не очень хорошая. Надо нырнуть и циклон. Так, халом. Забываем, что здесь теперь Халланд на фланге. Торпеды может раскидывать. и так оказывается точку. Точка наша. У них и свалил. Что-то странно. Ничего не летит по мне. Так иду, иду бортом. Жду момент, когда полетят снаряды. Чтобы доворачивать вправо, снаряды так и не полетели. Тут у нас Владивосток. Больше стрелять некому. хочется посмотреть, сколько будет показателей маскировки, когда циклон будет. Ну, что, сейчас первый залп дам поясинам. Сейчас доверну, чтобы полный такой прям Испытаем очень. 508 миллиметров. Еще и звук такой сочный. Как без этого? Где мои снаряды там? О! <laughs> первый залп сразу с курсу что то я сейчас хотел. А, показатель маскировки. Чего у меня там теперь? А, 9,5. Ну, конечно, никакой у эсминца. Я, да, губы раскатывал, говорю, какой эсминцы будет. Но все равно шикарный показатель. А, все, я сильно отсветился. Так, ну что, гидрокустику пора включать или подождать да а На, давай, сейчас портно. Одного снаряда хватит. Не, уже не хватит. Пу, блин, а тут на тебе попадание в ПТЗ. Что-то я остановился. Заболтался. Надо, короче, куда-то идти. Тут на фланге. Ну, еще там он Владивосток. Вот с Владивостоком. Ну, я прекрасно понимаю, что я его пробить пробью без проблем. Так это не в меня летит. С одной стороны, проверить бы на, как этот корабль удар держит. Но как-то неохота. охота, ну вот ладно прилетел. Блин, пора гидракустику включать. Торпеды вон идут, но блин у него перезарядка ухал, вроде быстро. Там монарх, блин. Но вообще ничего не попал? Но он довернул то, что сюда. Я на это, блин, не рассчитывал. Все, пока что только один удачный зал больше не получается. Но я боюсь ближе подходить из-за этого эсминцы. Звук мне очень нравится. Я только из-за этого звука не жалею, что купил этот корабль. Так да, как, к примеру, я Сразу пожалел скину, то, что скину, купил что -то. Гибралтар. Надеюсь, с этим кораблем такого же не будет. Но тут, правда, другая валюта, но тоже не менее ценная, я бы сказал. Все-таки сталь зарабатывается достаточно тяжело. Торпеды за кормой. <laughs> Торпеды за кормой. Ты думал, я чё, рельсоход, лисоход, что ли? Фантастиш, фантастиш, о. 42 тысячи есть. Так, сейчас я прям борт так ставлю. Борт. Борт надо убрать. Мне хочется, а, налево довернуть. Песминец мне не дает отсветиться. Все, отсветился. Теперь можно налево доворачивать и сближаться с линкорами. Делать из них металлолом, так сказать. Блин, мне прям хочется еще пострелять. тут убегает. Не буду у него стрелять, хочу-хочу полинкору. Вот сейчас как раз тут скоро будет возможность. быстрее, надо ускориться, сейчас посмотрим сколько я максимально по прямой разгонюсь с этим, с форсажем. Ну конечно можно легко посчитать, но одно дело считать, другое дело это увидеть своими глазами. Давай-давай, там до 36 разгонится. Сейчас будет циркулировать, подожду, подожду этот момент. Обнаружен ну, Все-то там закончилось. Ну давай, Китакадзе, в погоне за Халлом. С пятнашечкой тоже неплохой зал получился. Ну единственное, конечно, такой калибр будет против нас играть, когда играешь да, стрелять по легким крейсерам. Там ничего не поделаешь, будут часто сквозняки. Влетают. Сказка они звучат, просто честное слово. Три сквозняка, но причем за это три сквозняка? Почти тысяч уронов. Да, здесь даже сквозняк больно бьет. тысячи <laughs> нам тут. Шавяносцы всякие летают. Сейчас чуть ПМК глядишь, постреляет. О, у меня дальность ПМК. По-моему, базовая там 6 километров. Ну чё, Монар? Готовь цитадельки. Интересно, я в такую проекцию он. Высоковато взял, наверное пятнашечка есть, нормально. Так, торпеды кидать не буду, здесь Китакадзе сейчас все равно поберет. Жалко, я не успею еще один залп по нему дать. Ладно, там он еще Владивосток сейчас меня ждет. Так, этот фор. Единственное смущает то, что эсминцы не добрали. Торпеды прямо по Как Канзас на себе прочувствовал это. 4 Четыре торпеды словил. Да, вот что еще из минусов ПТЗ у этого корабля, конечно. Слабенько. Очень там, по-моему, всего 14%. И даже, ну, талант брать вот этот, да, сколько там 7 прибавляет. Ну, смысл не вижу на этот талант тратить. Так вот, уж Советский Союз... Блин, Канзас, ты, ты его анигелировал. Команда получила преимущество. Хотя бы за сотку в первом бою накидай. О, прям... Реально испытываешь удовольствие при таких звуках. Так, по слегка перекинул. Торпеды Канзас скоро у нас, по-моему, прям сейчас. Отправляется в по... На направо уходить он туда. подальше. Да что такое будешь делать, опять? Не очень хорошее попадание. Сейчас, по-моему, мне надо направо теперь доворачивать. Неохота побор. вон туда уходить. Вернулся, не вернулся. Поймал одну. Большая Быстро набираем ну огонь. дай цитадельку мне. Без цитадельки, но белый урон тоже неплохой. Попробуйте торпеды на шару кинуть. Неполадки устранены. Чем черт не шутит? Может, в эсминце попадут. Это, блин, фугасный. Фугасное, фугасное недозру... недоразумение. Ты где там? Спрятался. Торпеды за кормой. Мне сейчас единственное, да, эсминец не дает светиться. Тревога. Ну, дайте второй фраг. Оп! Блин! Там какие-то ПТЗ, ШМТЗ. Мне по-хорошему даже вот хилку сейчас включать неохоту. Хилить пока мало, что можно. Вот из-за небольшого запаса прочности мы не можем отхилить достаточно количество очков прочности. Побольше бы, побольше. Ну, дай мне одну цитадель. Хотя бы. Хотя бы одну. Лучше две. Давай. Оп. Блин. Не везет больше, да? Вот как первый зал Нормально вот такой получился. Выбить и дальше что-то как -то не получается. Двигатель как успею я-то ещё от одного залпа проскочить? Короче, лучше вот штуку использую. Глупо будет сейчас отправляться в порт. Кстати, перезарядка торпед. Ну, 90 секунд. О, а, 12. Ха-ха, успел проскочить. О, тут еще авианосец. авианосец. Торпеды за кормой. По-моему, авианосец доберут по без меня. Ох ты, какой. Давай, давай, разгоняйся, ты же быстрый корабль. Еще есть возможность еще пострелять. Я ну достаточно динамичный геймплей получается для линкора. Мне прям пока что, что мне нравится. Победе. Там дальше еще надо, конечно, побольше поиграть. Но это уже что-то отличное, так сказать, от типичных классических британцев. Так, не забываем на шару. Нет, нет, а раз пятилетку даже даже чаще сропа попадать получается. Так есть время еще поиграть. Так, убираем борт, идем ромбиком. Держи товарищ несколько тонн припасов. Одиннадцать тысяч ствол удалось из строя вывести. Да, начали стрелять. Ну! Не лови торпеды, лови бронебойки. А, 6-40. Удачи! Ну успел он довернуть. Да успел. Все, до свидания. Советский Союз. До гидроакустики еще 40 секунд. Ну, если повезло, можно было конечно еще тут эсминец. Кстати, лучше на фугас перейти. Эсминец еще разочек. Точнее, разочек. Я ни разу по эсминцу не стрелял. А, вот, давай. Давай. Не убежишь, торпеды прямо по курсу. Что там прямо по курсу. Ну, давай, вот. Двигатель в штатном режиме. Держи. 4800. Ну еще с пожарчиком. Блин, если вот довернуть можно успеть добрать. Нет, доберет кто-то из союзников. Давай, давай, давай. Второй фраг не помешает. А, не, не успели снаряды долететь Так, ну теперь подведем итоги Сейчас посмотрим, что в общей сложности получилось Ну, в принципе, не напрягаясь 140 тысяч урона, один фраг там Ну, задачи тут всякие подел О, oh, еще 400 очков исследования Получил Смотрим командный результат На четвертом месте я по опыту Ну, хотя тут разница небольшая, да Второе, третье место там Чуть-чуть Отстал. Ну, я, в принципе, не прятался. Отыгрывал, как отыгрывал. Какая сложилась ситуация, вроде бой не требовал каких-то сверхэтих. Ну, к примеру, если бы там один, два, три союзники посливались, можно было бы, конечно, результаты показать гораздо больше. Если противники так рьяны не отправлялись все в порт. Смотрим подробный отчет. Так, осколочно-фугасных. Ну, это вот разочек я попал по эсминцу. Так, да, весь бой практически провел, как и говорил, на бронебойных снарядов. 88 выстрелов, 43 из них попали в цель. То есть, ну, точность <с -2> ну, пока что заоблачная. Ну, почти 50%. Да, еще попади один снарядик, и было бы 50 прям ровно. Так пожарами. ну это изменится там сразу пожары потушил по самолетам, ну немного пострелял, но вроде когда у этого корабля, по крайней мере разработчики сообщали, что неплохое ПВО, ну тоже осо в особой мере прочувствовать, даже не в особой а вообще не получилось этого прочувствовать. Так урон, вот Ясина первый залп там был удачный, потом ну, добрали его с третьего там или с четвертого залпа, я не помню. А, Советский Союз То есть цитадельку один раз только удалось выбить Но сами видели, что и белый урон там тоже нормально По 10-12 тысяч удавалось не раз выбивать Ну, тут тоже да, повезет, не повезет Полетит, не полетит Зато да, да, бывает, стреляешь Ну и то, что калибр, конечно, очень крупный <laughs> Даже из линкоров, наверное, сквозняки можно выбивать Ничего уж говорить про крейсера Ну, кстати, наверное, да На большой дистанции больше шансов как раз-таки выбить из крейсера, например, из легкого выбить цитадель, чем с ближней дистанции. С ближней дистанции сквозняки, а с... чем дальше дистанция, да, с... у... У... уменьшается э... вероятность бронепробития, и тем меньше шансов, что будет сквозное пробитие. Короче, нифига себе я тут вывод сделал. Так, что тут по кредитам? Я весь обвешался флажками, Ну, кстати, как-то не густ. 774 я ожидал побольше. Там у меня, не знаю, ну, все какие возможные флажки есть на кредиты, я поставил на этот корабль. Ну, так, по ощущениям, вот, вот этот, ну, понравился, да, как я говорю. Больше геймплей не линкорный такой, а скорее, да, даже никак, тяжелые крейсера далеко не все отличаются такой хорошей скоростью хода, как, как этот линкор. Ну, по ощущениям, да, скорее, как будто ты играешь на крейсере, но с, с очень мощным калибром. Ну, не шутки, 508 миллиметров. То есть пробивать можно, если повезет, конечно, в любую проекцию. <laughs> любой, наверное, корабль. Главное, чтобы удача была на вашей стороне. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.